Всем привет, дорогие друзья! Да, это канал Тайна нло но сегодня для вас очень интересный видеосюжет. Необычный формат того, что вы сейчас видите, никак не объяснить. Но есть НЛО, да и нет. Кому от этого холодно, тепло? А увы, дорогие друзья, есть и тепло, и холодно. Как вы думаете, исходя всей ситуации, что происходит у нас? Нет, не именно в планете, а именно вверху. Ладно, я вам начну никать что 90 несколько процентов 93-92% вот так. Люди думают, что у власти, люди, но очень странно, да? Множество странных таких необычных форматов пришельцев встречают даже и вы. Не так давно я уже поднимал эту тему про пришельцев среди людей. И вы знаете, мне написали на почту множество таких же, как и вы, нет, не пришельцев, конечно, людей. Я не описали так же, как я и говорил. Необычные, тихие, очень скромные, покупают все необходимое для воды и для еще чего-то. Но как это объяснить то, что на самом деле я был прав? Ладно, я не любитель себя хвастать, но суть в том, что среди нас находится пришельцем да да да дорогие друзья но есть одно но часто вы на море бываете нет а в горах ну может кто-то и бывает но ну, кто-то не выездной конечно но сегодня этот необычный видеосюжет посвящается тем кто любит и в горах и на море да это кадр был сделан на черном море но сперва оттуда Поднялось что-то страшное. Из воды поднялись неопознанные летающие объекты. Потом, при плохой погоде, они начали спускаться недалеко от Красной Поляны. Да, что-то можно увидеть. Конечно, вот это. Но суть не в этом, что я хочу вам показать, а суть в том, что я хочу вам рассказать. Вы, наверное, видели, как инопланетяне, наверное, приземляются, там пытаются наладить контакты и много чего странного. Да, да, вы, наверное, все это слышали. А вы знаете, что группа студентов засняли необычное НЛО, а рядом с ними инопланетные существа. Да, возможно, гуляют где-то и фейки видео, но 70-е года необычное видео попало на обложку Times. Да, оно обошло все рынки, которые продавали, там. Что там засняли, вы видите на своих экранах. Да, необычное, но очень странное. А еще, дорогие друзья, это место называется Аляска. Они знали, что в Аляске есть множество инопланетных кораблей. Да, они знали это по-любому, потому что множество очевидцев видели, как от России до Аляски прилетают неопознанные летающие объекты. Но суть не в том, а суть в этом, что... Пришельцы знали, что их снимают. Да, если сравнивать много другие такие дела, как инопланетные существа нападают на людей, то тут -то все спокойно. Но почему же люди видят пришельцев? А вы знаете, что не так давно пришелец спас человеку жизнь? Да, это было. Только это неофициально, но это было. Не так давно, год назад Парень решил покончить самоубийством, собой. Ну, не знаю почему, из-за девушки или из за работы. И тут рядом шел необычный человек. Также тихоня, так же ничего не делал. И парень уже залез на мост и решил прыгать. Через несколько секунд, кто рядом проходил, резко дернул руку на себя. И тот парень, который увидел этого пришельца, Глазами были как у змеи То есть он в шоке был Что или умирает там Или сейчас его что-то сожрет здесь И этот пришелец ему сказал кое что страшное Не знаю что Но после этого парень не хотел прыгать Да, еще есть много чего странного Кто-то из вас, наверное, на Кавказе был Ну, горы, красивые шашлыки Вино и так далее Вот эти кадры были сделаны в 1996 году кстати, туристы засняли эту картину необычным форматом, НЛО пролетало рядом с ними. Да, много чего есть там, но такие необычные корабли они видели первый раз. Ну, и я думаю, и последний раз. Почему также поднимают такую огромную панику, что пришельцы сейчас же начнут нападать? Увы, но многие другие наверное бы сказали, что пришельцы друзья, пришельцы там контакт хотят наладить. Но увы, это все ложь, дорогие друзья. Вокруг нас это огромная ложь. В космосе летают неопознанные летающие объекты. И их очень много. И ладно, что МКС хочет заснять множество странных, но еще кое что -то странное, это когда происходит на Марсе, на Юпитере, на Луне и даже на Сатурне. Да я про Землю уже молчу. Вы вообще знаете, что там, кстати, скопление множества НЛО. А вы видели вообще хоть раз через это видеотрансляцию там на Марс или на Луну или еще что-то, чтобы они планеты крутились? Конечно нет, потому что они не живы. Ядра на них убиты и все, что там внутри, это просто-напросто знаете, как фейк. На самом деле, на самом деле это хорошее прикрытие. Не так давно один интересный спутник заснял движение на Луне. Да ладно, что на Луне. На Марсе также было заснято из можно сказать, марсианской земли, стали подниматься неопознанные летающие объекты. И как вы думаете, куда они полетели? Правильно, нет, не домой, а на Землю. Такое ощущение, Земля – это их последний дом, по многим причинам. Да, и много чего происходит, но мы с вами не можем это остановить. Сегодня там, потом тут, так вообще везде. А власти говорят, что все хорошо. НЛО не существует, нет, существует, но они добрые и ничего не будет. Конечно, все люди считают, что пришельцы придут с миром. Это как, знаете, как в фильме, там, все с плакатами кричат, орут, это хорошо, пришельцы, заберите меня домой. Но есть то, что вы должны знать. Пришельцам вы не нужны. По многим причинам людей похищают пришельцы ради кто-то рабства, кто-то ради еды, кто-то там ради своей цели. Вообще, в основном, множество чего происходит. Если сравнивать, у пришельцев есть очень интересные браслеты. Такие были сделаны огромные заявления ученые, когда видели необычных людей с браслетами. Так, такого происхождения не было. Говорят, что эти браслеты как раз... Доказано о том, что они дают о себе огромную значимость для того, чтобы распознать человека или нет человека. Потому что они одевают эти браслеты как раз маскируются, потому что какую-то он интересную роль играет, этот браслет. Но суть в другом. Не так давно один парень нашел стекло от, можно сказать, скрытого, разбитого НЛО, которое видит через это стекло НЛО. И вы знаете... Скорее всего, это правда. Потому что множество чего мы не видим, на самом деле, над нами. И сейчас, наверное, скорее всего, летает огромное НЛО. Кстати, и у многих людей такое ощущение бывает, потому что мне так же они писали. Да, этот кадр был сделан не так давно, в 2020 году. Но что вы видите, дорогие друзья? Армада, НЛО пролетает этот Необычный район. Кстати, тогда же люди стали паниковать и начали снимать и раскидывать в социальные сети вот такие необычные кадры. Как вы думаете, что это такое? Правильно, это неопознанные летающие объекты. И, кстати, МКС также заснял эту необычную картину, когда они вошли в атмосферу, потом начали спускаться. Это, кстати, было снято в Аргентине. Но вы не удивляйтесь, далеко, но они могут быстро долететь. Но как это объяснить то, что мы с вами видим? Я, честно, не могу объяснить и сейчас же Но вообще, что происходит По всему миру Мы только начали паниковать А другой проблемой, как получилась другая То есть, нас пытают запутать Скорее такие есть. Ну а эти кадры, как вы думаете, что за кадры, мне честно напугали. Помните, перед этим видеосюжетом вы видели «Армада НЛО». Вот слушайте, это как раз и этот и есть неопознанный летающий объект. Но теперь он был снят в Бразилии. Знаете, в Бразилии есть древний город инопланетных существ. И также там были засняты множество необычных существ. Кстати, и еще. Этот город был построен из золотом. Но вы представляете, сколько людей хотели узнать про это необычное место? В Индии также есть город инопланетных существ. Но так считают, потому что они знают, кто их построил. Они считают, что обезьяны построили. Потому что там, в Индии, будто а в Бразилии, я не знаю, кому они там поклоняются. Но суть не в этом. Суть в том, что все боги были пришельцами. Да, вы можете сказать, что это не так. Находили множество огромных великанов, находили останки, находили множество странных таких артефактов. И, и, и еще они были, дорогие друзья, все золоте. Да, зачем им там золото, я, честно, не мог понять. Но суть в том, что этот НЛО вылетел из земли. Кстати, как раз группа военных проходила этот участок. Я не знаю, может, они просто проходили свой... Мини часик, как увидели необычный дым, и сразу вылетел неопознанный летающий объект. И он полетел, вы не поверите, в сторону Луны. Может, там и, кстати, и остался. Вот такие, дорогие друзья, необычные видеосюжеты, которые я вам показал. Я не знаю, правда это или нет. Думайте сами. Мое дело вам показать и рассказать. Ну а дальше решайте сами. Исходя всей ситуации, вы увидели на самом деле, что происходит. Но от вас я только требую... Нет, не требую, скорее прошу, дорогие друзья, лайк, ну и подписку.